Приветствую тебя, мой дорогой друг! Я хочу показать тебе набирающий обороты проект от команды VQA. Ребята стараются выложить абсолютно весь свой запас знаний и опыта, чтобы создать сносный вамплый проект для твоего отдыха. Серая на тематику токийского гуля, где каждый фанат этого латайтос мог выбрать для себя отличную деятельность. Может быть это будет варка кофе, а может и истребление гулей защиты граждан, ну или а вовсе упаденная рутина гуля. На проекте есть куча интересных механик и тематических ивентов, особенно в двери Нового Года, которые, кстати, не за горами. Надеюсь, ты сойдешь и сможешь найти для себя что-нибудь по душе. Ждем тебя на проекте! Не спешите ругаться на долгие вступления. Ролик и так вышел на 40 минут, а это очень и очень много контента. Дело в том то, что YouTube выписал мне страйк за нарезку с моего стрима. Этот страйк запрещал мне выкладывать видео, проводить трансляции или же делать записи на канале на протяжении одной недели. Это ударная на самом деле тема для актива на канале, а также продвижения новых роликов в рекомендации. Казалось бы, страйк получен очень и очень заслуженно, но потом ты вспоминаешь, что в марте тебе YouTube выписывал предупреждение за то, что ты сам себя называл плагиатом, на другом канале. И смешно и грустно, но вступление не совсем об этом. Шанс получить по шапке от Ютуба за то, что ты сам себя оскорблял два года назад не такой уж и большой, но никогда не равен нулю. И для таких случаев у меня существует телеграм-канал, где я постоянно связываюсь со своими подписчиками, какие-то делаю опросы касаемо контента, делаю публикации своих стримов, анонсы, рассказываю, что будет в новом ролике, или же делаю краткие нарезки из того, что будет в новом видео. Поэтому, если Марк Твелф на меня решит снова рыпнуться, вы можете перейти по по ссылке в описании и снова поддерживать со мной связь я приветствую абсолютно каждого на платформе youtube.com относится терпимо абсолютно ко всем неважно пи***совый или ч**пы я буду относиться к этому с пониманием и буду все равно рад вас видеть на моей платформе youtube.com это приветствие было записано летом 21 года, тогда, когда актива на канале не было от слова совсем. Уже в то время я монтировал ролики и проводил стримы спустя рукава с четкой установкой в голове, что это никто никогда уже не будет смотреть. Чувак, ты пережиток прошлого, про тебя уже все давно забыли и знакомства какие-то в этой сфере, они уже бессмысленны. От тебя отказались все. Но в начале 22 года в этом плане все очень резко и круто для меня поменялось. Не хочу в 300 раз повторять, что конкретно поменялось, потому что я это делал на по постоянной основе в группе ВК и в телеграм-канале, поэтому, если вы были с самого начала этого года, то вы это по-любому все видели. Сейчас я могу сказать вам лишь одно. Да я его все нахуй, всех гномов с 23-м годом, я почитал ваши комментарии под позапрошлым роликом, ну, касаемо того челика, который занял такую нехилую часть видоса просто своим присутствием и нытьем о том, чтобы попасть в ролик. Скажу сразу, я нормально так налажал, поэтому свои ошибки, а также ваше недовольство я учил в этом ролике. Мне квартира нужна. А, Пусть... а, он скупает все квартиры. Понял. Слышь, а тут еще свободная есть. Наверху. Там, кстати, квартира есть свободная наверху. Да? Ну вот да, да я ж думал, купить. ты скупаешь отель хочешь сделать, наверное. Почему ты в Бога не веришь? Плох. А осуждаю, а если, что. А если родители услышат? Это если родители услышат, они Поставьте его лицом там? к всё всё хорошо. Давай, пу пусти <плот> его <плот> в космос, Ах <плот> Зачем? Ну, типа... Чё там за дармин такой? Вейт, бейт, эээ, зачем? <смех> ЗАЧЕМ? Ну, типа, зачем и нахуя? Шо-шо-шо? Ты же за наемника сейчас играл, нет? Ой. Чё? Что, что блядь, включил ты что, нахуй, больной, блядь, или что? <смех> так, ой, блядь, осуждаю. Ты что делаешь, блять? Буди, не мешай мне. Все, давай тыпну. Ну сейчас обратно, вот это тыпну. Так. Что а -а так? 1803 тысячи восемьсот Можешь? Раз, просто... Я здесь еще жажу. мешай мне тут разбираться. Это, это что делает? Поздравляю, мы попали в зверинец с конченным ебанатом на Мэджике. У обоих из них уже есть нарушения, конкретно помеха, неадекватное поведение, а также админобус второй пункт и NSNP, восьмой пункт. Я очень и очень сомневаюсь в том, что он случайно меня бахнул на разборке, тогда, когда я ему что-то ответил. Ребят, не удивляйтесь, на Мэджике так и принято у донатных долбоебов, которые слили кучу реального бабла на какую-то виртуальную херню. Для них это абсолютно нормальная практика, Покупать какую-то супер-высокую донатную привилегию И глумиться над теми, кто им ничего не может сделать в данный момент Писать оскорбительные комментарии в их сторону под роликом тоже смысла никакого нету Ребята, успокойтесь Мало того, что они неизлечимые, так еще и за свою жизнь уже успели настрадаться от акушерки Поэтому, ребята, оставьте дело профессионалу За сколько, а? а за сколько набор на админку губил? Чего Ага, все, вижу Ну один, Ну один клоун, второй под правильно понимаю? По-русски, ну где говорить мне будешь говорить да, горит, потом мне будешь говорить. Перековерка я тебе попробую, долбоеб. Ты что делаешь, говорю? Я с человеком разбираюсь ну, кого хуй че? ты мне таскаешь и по одной жалобе. А? Да. Какого ты хуя меня таскаешь? Че? Заткни нахуй свою девочку справа от тебя и потом со мной разговаривай. Зачем? Мне кажется, без 5 секунд. Ага. Понял. Мораль, думайте сами, это, наверное, настолько весело брать человека с сниже, чем у тебя привилегии и мешать ему работать. Причем еще молча ему выписывать баны непонятно за что и попутно провоцируя его на какие-то нарушения за своими друзьями. Пока я монтирую этот ролик, я уже заметил еще одно нарушение, а конкретно админобус седьмой пункт. Запрещено игнорировать жалобы игроков и снисходительно относиться к другим нарушениям. Конкретно в этом случае его друг нарушил правило ОСАДМ. Оно запрещает оскорблять какого-то человека в нон-РП профессии, ну то есть как у меня в профессии поэтому бонусом сверху этого ролика вы можете выдать ему еще два дня бана за админа буз, а также еще один варн попросить ему выдать какого-то админа который этим занимается ну а что делаю я в этот момент правильно дожидаясь снятия бана который я получил незаслуженно помимо этого выдачи администраторки с которой я смогу устроить нормальный геноцид дебилов Фричи, это по-любому какой-то нахуй Блять, какой-нибудь слышишь, файл, э я тебе могу сейчас, это долго будет пополнять, я могу сейчас скинуть тебе бабки там, э если не ошибаюсь, э 40 рублей будет стоить то ну, разбан, сейчас, с 5x, -ом. я тебе могу сейчас скинуть фастом на киви, ты разбанишь, типа, окей, да. это, ну, долго будет, сейчас, сейчас, тихо, секунду. Ну, все равно армии я ему не, не сниму. Кому ты не снимешь вар? Вот этому человеку. Так я, я кинул, да не вот этому Я этому, как его, вон тому фриджу Ну фриджу не снимай, его просто удали от того, его армируют Какой фридж? Мне кажется, это вот этот, как он скрипач Скрипка зашел. Да, нахуй пошел, Он меня затушить не сможет Он меня затушить не сможет Он меня затушить не сможет А, то есть он посраться хочет? Что? Кул Что тебе надо? Что тебе нужно? У АА Что ты меня НСПН. Почему ты, почему ты меня... Какой НСПН? Почему ты меня ТП... Я это больше не СРПН? буду с тобой ВРП. говорить. Это кто? Я не знаю, кто это. Не знаю, зачем он меня с РП вырывает. Сутки Еще и сутки. Да, а? Это такое? кто? АА? Икс какой? Икс 2. НСПН? x 8. Десело. Очень. Неадекват. Двое суток и 12 часов. O You You все, я никого не отвлекаю. Ну, блядь, он хотел попасть в ролик на слишком долгий фронометраж, чтобы я там с ним посрался, какое-то там, не знаю, нравоучение ему дал, там, похуй сосел его, может быть он меня. А нахуй она нужна? Нахуя? Он же открыто об этом сказал, что, а вот, он же меня сейчас будет ду пытаться душить по правилам, он этого не сделает. В смысле не сделали? Я тебя тэпнул, тебе сказал, у тебя такое-то нарушение, и все, иди нахуй в бан. И дальше, не знаю, плачься. О, и вот этого, кстати, мы можем ебануть. Подождите, а это это этот такой больно разговорчивый кстати оказался но ну, ему уже 12 часов светит просто секунд 20 прошло они уже нарушали, пиздец ку подъем просыпайся что говоришь 12 часов бана за неадекват у меня да да у тебя все это единственное что я хотел сделать ну, все дерево а выписываю все готово кто варны выдает тп вот он выводит, Что, что варны. он умеет О, выдавать варны. Варны, варны нужно выдать варны да, кому показывай а, Так, смотри, ну Вот этот чел а, Варн за ААХ2 а, Ника случаем нет Ник, well. uh, сейчас скажу тебе замок, З, Все, все, все, я. Все, я выдал. 2, 1, спасибо вам, спасибо. За NSPNX8, я 2. Да, да, да, спасибо огромное. Вот нормальный фидбэк от администратора. Спасибо огромное. С них нихуя не вытянешь, они просто долбоебы отбитые, которые не знают, как пользоваться админкой. Нет, они, конечно, знают, как пользоваться админкой, но пользуются и нарушают. А мне оно нахуй не надо. Есть куда более интересные индивидуумы которых мы можем найти на дарк хуя <свечес> себе! <свечес> <свечес> ты чё творишь? К стене встал быстро, блядь. К стене я тебе говорю. Раз. Два. Упс. Попытка ограбления. карманы кражи полицейского в тюрьму. <свечес> а что я сделал? Я тебя расстреляю, если будешь развязываться, ты понимаешь? Нет. <свечес> я, я, не я не понял, у тебя голос слишком... Я предупредил. Фир РП. Здарова, я тебя выписываю за фир РП бан. Можешь нормально, говорит, серьезно, плохо следует. Я тебе выписываю бан Нет, за фир, ФИР РП. Фир РП? Да. А когда это было? Только что, только что. Только что. Только что по причине кого? По причине кого? Да. Че ты как? Как? Что несешь? Ты под чем? Все, все, я тебе все сказал, у тебя фир РП, я тебе выдаю уже, все. Так это а что? А, фир РП. Все тупой, тебе сказал шагу? за фир я РП. Не не хотел, все, да? не еби мозги. Что взял? А гравил Чуа, это Фир -рп? Тебя предупредили, будешь развязываться, я расстреляют, хр... тебе похуй на это было. Ты, ты сказал встать к стене, я встал. Да, блять. блядь. Не знаю, они жопой слушают, или ушают? Ну, ты... То, аби баби, то, с мусором то, с К стене. К с стене, к стене, к стене. Ну я не вам, я разговаривал Блин, по телефону. Стены. Лицом и не поворачивайся, иначе расстреляю сразу тебя. Пизда, долбоебы. Ты тупой, я по телефону говорил. Да ты сейчас блинешься, я тебя расстреляю на месте и будешь развязываться тоже расстреляю. Не можешь, я просто хожу, то что я хожу, ты в смысле, блядь, не могу. Блять, идиот. Даже не думайте написать, что я сделал что-то неправильно, или же превысил свои полномочия за полицейского. Я сделал ровно то, что должен был. Я связал его, поставил лицом к стене и так далее, объяснил ему, что будет, если он будет развязываться и пытаться мешать его задержанию. От него лишь требовалось соблюдать правила ФРРП. Ему пригрозили оружием и сказали, если будешь развязываться, то расстрел на месте и никуда я за тобой бегать не буду. Он не послушался, и в итоге он улетел на спавн, потерял деньги и получит бан. Нихуя себе. Пусть а коса могу пиздец. Блять, так просто что ли долбобов найти? Ебать. Кого я ебнул? А, свою жалу разбираешь, хорошо, я тебе понял. И ч ты? Тикет. Чё что тикет жди? Тикет. Ты тикет. Ты думаешь, тикет. мне это о чем-то говорит? Ебанутый. Фрайш, фрайш. Ты вообще не оскорбляешь. То есть ему можно оскорблять людей направо-налево и вести себя как животное в типа РП ситуации, как он думает Но на самом деле это РП ситуации никакой не является То, что он делает, это простое нарушение правил по методичке одно за другим А вот я, видите ли, не могу назвать его высочество ебанутым Ну, потому что он ебанутый объективно А чё? А чё? А а а а а такое? Давай, пизда, ничего нибудь еще. Пизданий, может за умного сойдешь. Но ну, это с трудом, конечно. То есть ты, блядь, правила нарушаешь, а мне, значит, нельзя тебя наказать за это? Я просто двинулся туда-сюда. Да не уходил, ебало я закрой, убегал, бараны поля... ебаные тебе сказали, не развязываться ты берешь, развязываешься. Ты, сука, тупой, или до тебя долго доходит? А, ты вообще конченый, или что, что не И что? Скажешь, дальше, например, я конченый, дальше что? Мне похуй. Я сделал так, как э, верят правила. Дальше что, блядь, я после этого конченый, подвоем? Чё ты еще пизданешь? давай думай ну, в хорошо, следующем году понял. мне ответишь на этот панч тикет тикет да тикет мне, тикет тикет блядь, заела плохой. пластинка поменяй диск понял, нахуй ты у себя в приемнике ты считаешь нужен блядь да, да, да. нахуй ты вообще конченый что ли да да да конченый блядь я тебе говорю в следующем году придумаешь что-нибудь подостойнее из ответов yeah. блядь ублюдок ебучий. 10 минут отсиди, дальше иди играй. Ну или хотя бы почитай просто правила. Или играй по правилам. Сука, сколько даунов наплодилось, которые говорят то, что вот какой-то сервак, это базируется на лайт РП. Ч дальше, блядь? Это значит то, что у вас правила вообще нахер не нужны на серваке, которые прописаны создателем. Ебать, фауна Дарк РП реально поражает. Не только какого-то одного сервака. Она в общем ебанутая. Причем каждый тебе потом хочет за что-то раскачать, как-то хуями пытается укрыть, а потом-то ему просто что-то, блядь, рандомное выкидываешь, что а ты в голове за 5 секунд сгенерил. Он просто начинает тупить бесконечно и у него заедает пластинку тупо на одной херне какой-то там блять тики тики тики дальше что блять стики там не твоего здравствуйте пожалуйста. а можно сыграть в казино? джигернаут побратки остановись дождение пожалуйста Ебать, он похож дождение на благотворительный двадцать. фонд не не не пошел нахуй <laughs> к стене нахуй встал Он РП в том плане, что он намеренно оскорбляет госслужащего с целью его спровоцировать на погоню за собой. Непонятно зачем, непонятно почему, а РП он отчетливо слышал, что я приказал ему встать лицом к стене, но вместо этого он взял и улетел у Освояси. Молодец, получай бан. Алло, приземляйся, Боинг. Три двоечки, одна восьмерочка. Че, тогда я сейчас на тебя так кину да? за Ты да? эту жалобу можешь подтереть Нос. жопу себе свою дристаную и проглотить. Надеюсь, тебе понравится. У тебя нон-РП и Фир С тобой разговор окончен. Пошел нахуй. Блять, а кто-нибудь может интересный ответ какой-нибудь придумать? Кроме, сам пошел нахуй, там, например, или же тикет, тикет, тикет, тикет, тикет. У них реально, блять, уже тикет головного мозга или что? Геноцидный менеджер КРП устраивает. Ребят, не благодарите. Сегодня будет достаточно токсичный выпуск, я думаю. С оружием. Что ты делаешь? Блять, ты что делаешь? Что? Зачем ты из ракетницы стрелял просто? Что у тебя с голосом изменилось? У тебя вопрос, нахуй ты из ракетницы стреляешь? Тебя непонятно, тебя. Ребят, давайте уволим его нахуй за то, что ракетница не по назначению пользуется. Кого? круг круг круг круг круг Понятно. Нет, и побегай, побегай, побегай, пока есть время. Неадекватно на часов. Здорово. Че тебе надо? Измени на другой голос, у тебя ничего не понятно. тебя ничего не понятно, я Братья, тебе еще... Да мне похуй, что ты говоришь. Если ты молчишь слушаешь, значит ты хоть что-то понимаешь. Так я тебя да. тогда слушать просто не буду. А, вот, значит, ты все-таки понимаешь, что я тебе что говорю. Че ты, ты дурака тут сейчас себя строишь? Смысл тогда разговора? Какого сейчас? разговора? Давай, Диалога не будет, блядь, долбоебка. Я тебе просто бан выдам. Я тебе говорю, ты ты малолетка маленькая что ли, измени на другой голос. Ну допустим я малолетка и что дальше? Так измени на нормальный голос, я даже не Ну как вырастут, тогда изменится. в чем проблема твоя. нормальный голос. Как вырастут, тогда изменится. Что, что, что, что, что, что, что, что, что, что. Бан 12 часов Что, что, что, что, что, что, что. И после этого вы реально думаете, что я незаслуженно так с ними общаюсь. Конкретно этими ребятами, которые попадаются в данных фрагментах. Что, что, что, что, что, что, что, что, что, Тебя плохо слышно. Здорово, Фриш. Ку. Что? За чё? Чё ты говоришь? Что ты говоришь? Я не услышал. Шумоты. Что, почему я? Ты пропадаешь голос, у пропадает войс. Напиши, если что, в ПМ или же через ТАП мне сообщение, я тебя не слышу нормально. меня че, реально хуй его слышно? Почему используем из изменение голоса? Потому что можно. Вообще можно, но не тебе. Можно и мне. В случае по ситуация тоже запрещена. Мне разрешено, я тебе и еще я буду... раз говорю, сколько тебе раз повторить одно и то же, чтобы ты понял. Объясню для непросвещенных. Ребята, на серваке существует правило с voice-модом, которое запрещает изменять голос в нон-рп или жрп обстановке. Чтобы обойти этот запрет и свободно пользоваться voice-модом, вам нужно будет приобрести это разрешение у человека, который конкретно на этом серваке продажей таких услуг занимается. Лично я не покупал, но мне можно тупо, потому что я снимаю здесь ролик и делаю контент, и мне же как раз таки будет удобнее, если меня не будут полить буквально по одной букве, которую я произношу. В этих фрагментах я вполне доступный и без какого-то лишнего, Окса, объясняю админу то, что мне можно пользоваться voice-модом, потому что у меня есть на это разрешение. Результат излишней адекватности и тактичности не заставил себя ждать. Кому тебе, блядь? Что, кому тебе? Ты понимаешь вообще, о чем ты говоришь? Я тебя задал вопрос, сколько тебе раз еще повторить, что мне можно, чтобы ты понял, что мне можно это делать. Ты вот выключишь, блядь, изменения голоса, я тебя понимать стану. Долбою, блядь. Долбоеб? Ну давай, еще что-нибудь пизданий. Подонок ебаный, давай. И жалобу, давай, иди нахуй отсюда, тварь, блядь. Ебать, я еще и долбоёб Я мне несколько раз адекватно говорю, что мне можно, блять, это делать Я еще и долбоёб выхожу Ну что это за пиздец Я думаю то, что я просто под землю улетаю в какой-то момент, когда у меня нету никаких РПшек И ТП нарушителей быстро их наказываю Никому дискомфорта никакого не доставляет Особенно если эти нарушители только-только без пяти минут как зареспавнили Никому РП процесс я не ломаю и себе тоже Потому что у меня его, как бы, нету Это такой, ну, скажем, специальный Дран по бану. В этом фрагменте буквально на долю секунды вы услышите, как меня начинает обворовывать карманник. Поехали. Слышишь, фибо? К стене. А анали... К стене я стрелять буду сразу. А <флак> <связь> <связь> Понял. Тачи никого не РРП, рдм заебись. Так легко было сагрить долбоеба да? Дорого. О ну, чем ты меня так... У тебя нарушение, я тебе сейчас выдам наказание за это. Какое нарушение? Алло, где? Какое нарушение? ПРРП и РДМ. Все. ББ. Какой ты не мне говорил это? <гиб> ты говорил, это вору. У меня есть демка, там, где ты это говоришь. Значит, ты вмешался а -а -а. в, в чью-то вообще разборку, которая к тебе никак не относится, правильно? Значит, Non-RP, Ферр и РДМ. В смысле, где ты нашел здесь нон-РП, uh, и РДМ? Я не буду тебе ничего доказывать, я тебе просто говорю факт того, что ты нарушил. Всё. Доказывай. Не буду тебе доказывать, ББ. Да, это сам разбор. Сам Это разбор жалобы своей. То есть я ему объяснил буквально по запрошлым предложениям, почему он и как нарушил нон-РП. Ну то есть он влез в чужую разборку, которая к нему никак не относится. Но ему все равно, сука, непонятно. Какой мне смысл утянуть время и пытаться ему что-то объяснять? Так а в ты, во-первых, не можешь разбирать? Или собирали на Он имеет право отстань отсюда. Какого перепуга у нас? Потому что все Содик, привет, солнышко. Как же, как сердцебиение, как печеночки. Привет. Да, Привет. Там нормально все у тебя как? Да тоже потихоньку. Я Повышенная чувствую, преступность, Комендантский час. Лицом к стене. А я домой иду. О, Можно домой пожалуйста. По пожалуйста. пожалуйста. Лицом к стене. Да без проблем. Повернешься расстрел. Можно Ниган, домой. Неган, а, К, Вулкан, Маузер стене лицом лицом к стене ты, ты этого не видел это донатка этого не видел не, не развязывайся эти тебе еще раз говорю за мной за мной за мной за мной за мной давай давай давай давай молодец В этот момент, ребята, я реально налажал. Я забыл то, что на Мэджике действует такое правило. Когда ты человека обыскиваешь, и ты находишь у него какое-то в чате, тебе показывает оружие, там, мини же, еще что-то, что я находил. И если оружие, которое ты у него нашел и написалось об этом в чате, ты у него не видел в руках сам своими глазами, то сажать за него ты не имеешь права никакого. Это будет нарушение правил фри-ареста. Поэтому тут я уже заслуженно сам получаю пиздюлей. На тебя, на тебя. Давай, давай. Преарест. Шамана, Привет. Ты же не видел у меня оружие в руках? Зачем ты меня арестовываешь? Ты его не видишь? Ну, ты какой... его не видишь? Какой именно там не мог видеть? Миниган, дабл баррел, вулкан, маусер, это сюда натка. В правилах указано, что я не могу видеть э, вот это оружие. Да, да. Если, если ты при обыске не увидел, то ты типа не видишь его. Если ты при обыске увидел, типа, то ты не видишь. А если ты в руках увидел, то можно рисовать. Мне вот так вот удобно. А, то мне. есть обыском, но без держания в руках я не вижу. Окей, хорошо. Тогда сколько мне выдавать? 10 минут. Нет, я тебя прощаю, я просто хочу, чтобы так больше не делать. Да ебать, вы такие все добрые. Не, ну ты... так, ну как бы немножко нельзя. Я И... прощаюсь, все, не надо. Я просто, я хочу, что так больше не делал. И все. Ну окей, окей, я понял. Только я себе все равно бан выдам. Отдохнем 10 минут. А чё? Вы все говно хотите меня зарейдить. Нет, я не знаю, кто звонит. И зачем. Ну ладно. К стене встань. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вс. Убрал. К стене. Я к у него стене. Про... к стене иду. Будешь арестован за убийство. Молодец, да, он там бахнул кого-то, ну и сел по правилам города. Убийства уже запрещены по дефолту. Разве нет? За что он там убил его? Почему? Это проблема администрата. Если будет жалоба от убитого. Ну, лично я жду, пока мне сейчас ранг обновят, чтобы у админов не было вопросов, типа, почему мы випа не можем тэпать. Сделают мне какого-нибудь донатного модра или админа. Мне даже смысла нет, понимаете, какие-то рпшки придумывают, там встаньте лицом к стене и так далее. Они и без этого, бля, нарушают на ровном месте. Ребят, у вас двери открыты все. Выйдите, закройте. Да ну что Наши это за пиздец. пиздец. Ну что это за языки помидори 2 Хорошо, сделаем по-другому. Ну что это за пиздец? Зачем? Типа, он меня одного выцеливает. С какой целью я не понимаю? Три раза уже РДМ. Больше шести раз. Рецидив РДМ. Нужно еще... Нужно еще 3-4 раза, чтобы меня он убил. Давайте. Я ничего такого не делаю. Тупой ты что делаешь? Не-не, это, это не В таком случае я не вижу смысла выдавать ему каждый раз по 10 минут бана. И да, небольшая поправка. Если он набьет несколько раз нарушение РДМа, то это будет уже не рецидив по правилам сервака, а масс РДМ. И это около месяца бана. А, а, забирай, ну да, забирай, забирай, забирай. Эльми, стой стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Стой. Заебись. Пусть, пусть убивает, пусть убивает. Стапа... Еще легче, чем я думал. Вы просто играете на серваке, вас один и тот же челик выцеливает. Еще два раза надо, чтобы меня он ебнул. Давайте. А то ему 40 минут, но ну, не заслуженно, ребят, понимаете? бомбила блять у них за прикол зачем они это для делают они ебнутые совсем в чем прикол просто брать челика на ровном месте расстреливать ну ладно к стене встань тихо тихо тихо тихо все убрал к стене я у него к стене иду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 5 РДМ. Давай меня шестой раз, пиздани. Давай, умоляю. 6 раз надо. Я уверен, ты не считал, сколько раз ты меня убивал, поэтому... Поэтому сейчас повеселимся. У неделя выходит. Мне даже смысла нет, понимаете? Какие-то РПшки придумывают, там, встаньте лицом к стене и так далее. Они и без этого, бля, нарушают на ровном месте. Нихуя себе! Это что такое, бля? Что это, блядь? Что ты на меня оружие, блядь, направляешь? Алё, блядь. Алло, блядь. Я тебе что-то сделал. Алло, блядь. Я тебе что-то сделал, хули ты на меня уже направляешь. А хули ты так со мной разговариваешь? Ну, а потому что ты хули на меня оружие направляешь. Блядь. Могу и направляешь. Да, что тебе сделал, что ты сделаешь это такое? Что ты гороланешь, истеричка? Так, а хули ты выебываешься тогда? Так, это ты выебываться да, начал. Ты да, я стоять. с тобой вообще не разговаривал. Да, потому что ты не тыщины меня своим оружием. Я не на не тыщины меня своим оружием, иначе что, блядь? Берем, пусть ты его в карман, блядь. В карман, да, автомат, в ебанулся совсем. Ну или на, на за спину, я ебу что ли куда ты его там положишь, блядь. В очко там. О, оскорбительное поведение в сторону госсотрудника К стене встал, спустился. Где оскорбительное поведение? Не, ну конечно, то, что это... Твою семью убил, это да. Да, убийство. Стоять Охуя у стены, ты, я тебе блядь, говорю. Вьюбище. Стреляет, блядь, охуевший, блядь. Я тебя запомню, блядь, ты слышишь? черт ёбан. Да, да, да. Памяти не хватит э, запоминать, долбоёб. Пиздец. Я просто стоял рядом, понимаете? Я даже ничего не говорил. Охуеть, блядь. В данный момент список пидорасов выглядит вот так у меня. Сейчас покажу, ребят. Вот он. Так, теперь я с модеркой типа для всех, которую я могу использовать против любого абсолютно. К стене встал, к стене встал, к стене, к стене, раз, два. Понятно, Д адми понятненько. Савыч уже на нарушал нормально, два правила. Ферерпо и рдм заебись. О, залупа на сервере, все, заебись. Админ же выше модератора, правильно? Правильно. Мы застряли, К стене встань. Так, так. Э, причина, все, Сюда, осуждаю. сюда, к стене, раз, нет, нет, два, нет, я тебя расстреляю. Нет, у тебя причина... Бан ебаный, блять приказали ему под дулом автомата. Что у нас в городе? К стене встань лицом. Раз, а два, три. Бля, Сейчас, сейчас Как он там? А, я, я сам разберусь, не надо, не надо, не надо. Я сам модер, я разберусь, не не встревайте, позже Пиздец, какой даун ебаный Четыре нарушения Пятое, хочу, чтобы он отказался себе выдавать наказание Как же, блять, весело на самом деле Кто Можешь ты? меня обучить? Нет, не могу Можешь меня обучить? Я занят пока не могу Привет Привет, привет. У тебя нарушены правила фиррп два привет. раза РДМ и нонрп а, смотри, а почему феррер П, когда я забежал в дом, потом достал оружие, почему? Ты третий. видел, что тебе угрожали оружием. Зачем ты споришь? Ты должен был трех тысяч. Ш... Я досчитал я до трех, дом, до если до трех, ты глухой, то твои проблемы. Выдавай себе наказание в виде 40 минут бана. Имеется, имеется. Выдавай себе наказание в виде и 40 минут бана. Выдавай себе наказание. На выдавай а наказание себе. На бан, выдавай на 40 минут за нарушение четырех правил. Каких 4 правил, скажи мне? Феррер два раза: РДМ и нон-РП. РДМ, где ты видел? РДМ ты. Без особой на то причины завязал перестрелку. В первый раз, когда я тебя нашел, когда ты взламывал двери. Ты не досчитал, я забежал в здание, взял оружие, Какое две. ты здание забежал? Это второй случай. В первый случай ты сам завязал перестрелку Ой, и спровоцировал о, о, о, о, о, на ищите. стрельбу меня. Корректор. Выдавай Someone's себе наказание за Феррарпад два раза нарушено в разных ситуациях. Хрдм и нон-РП. Right? У меня все есть для того, чтобы тебя наказать. Я тебе говорю еще раз, выдавай себе наказание. Покажи, я не буду тебе показывать ничего. Ну тогда я пойду, я сам не будешь? Десятый пункт игнорирования старшего по И плюс восьмой пункт невыдачи себе наказания. <связ> вот, и а купи все со всем этим у него еще был, идет рецидив, э, уже несколько не правил. Нарушил, считай. Он четыре раза правила нарушил, плюс еще теперь АА два пункта. Вот. нет, нет, там, не там, там не доказательства тому доказательство, то, что мы сейчас с тобой говорим, это слышит еще более старше, чем я, администратор. Это первое, второе у меня есть демка. Вот, допустим, хорошо, фильм РП два раза я подтверждаю, что я еще нарушил, скажи. Но на РП и РДМ. Ты ну, спровоцировал ну, ну, полицейского ну, ну, ну, на то, знаю. чтобы завязать с ним перестрелку. А где РП? Ну, на РП, РП где? Ты спровоцировал полицейского нарочно. Я имею право провоцировать полицейского нет в правилах. Нет дополнительно Нет ты не можешь провокации. так делать, потому что ты недостаточно умный для того, чтобы прочитать правила профессии и что-то хотя бы АБРП на РП режиме посмотреть. Ты отказался выдавать все наказания за эти нарушения, и теперь у тебя будет админ-бус. Два. Читай один. Один. Там сказано, что запрещены провокации. А да не, он просто конченый ебанат, чтобы прочитать это, не обращать внимания. Зачем меня сейчас оскорбили? Я не оскорбил, я тебя назвал твоим именем, который тебе дали при рождении. В, в чем проблема твоя? Хорошо. Фамилия окончена, имя и В паспорте так и прописаны. Или у тебя еще нет паспорта? Что, что? еще ну, раз? Ну, я еще раз тебе говорю, я. Ты демку что ли включал, серьезно? блять? Демку включал. А как сколько меня надо забанишь, чтобы я сам себя забанил? Скажи. Да, сейчас тебе и уже полу. все выдадут. Да. Два бухта минобуза и варна у тебя. И ББ. Тебе, и можешь добавить ему рецидив еще туда приплюсовать 12 или 10. У, у него не выходит рецидив. У него не выходит рецидив. Смотри, рецидив это нарушение 5 разных правил, да. Либо 6 раз одном, и тоже правило нарушено. А, Хорошо, сказал, у него 4 вышло. Прикольно, рецидив. Я кое-что нашел. Так, готов ублюдок Савыч. Первый гондон готов. У него два пункта админабуза, потом... Но рецидива у него не будет, скорее всего, да, не будет. Конечно, будет Рецидив. Ну два дня бана, это пиздец. А то и больше. Плюс еще два варна. Короче, мне нужно выбить из челика шестое нарушение РДМ, чтобы я уже ему выдал рецидив. Он меня одного постоянно выцеливает и пиздить пытается. Я тоже бана. Бан. Убрал оружие, убрал. Я тоже. Убрал оружие, убрал оружие. Так у него, К стене. У него К, стене. Тоже. К стене. К стене. Раз. Так у него тоже. К стене у два. У меня нет оружия. К стене я тебе говорю. К стене 3, к стене 4, к стене 5, к стене так, а 6. Окей, неподчинение. Э. Угадайте, кто это, блядь, был. У тебя эфир РП. 10 минут. Я так понял, он ливнул, да? Да, я ему сейчас уже выдам, не так вот. Да, я давай, покажу. давай. Привет. Причина убийства какая была у тебя, РБМ? Нет, ты стрелял намеренно по мне. А, подожди, ты просто стрелял по дорожке? Нет, я просто по дорожке стрелял. Выдавай что, себе поменял? 20 минут. Может, идите по... другое место, пожалуйста, слышишь? Подлети вот сюда, наверх ко мне. Наверх подлети, Окей, давай. 20 минут выдавай себе и иди гуляй дальше. Паша. Что, постоит? 20, 20 минут я выдай себе. Какой ну П? Какой ну у П? 20 минут выдай себе наказание. Я по дороге, я просто стрелял в <свят> Я просто стрелял по дороге но нрп у тебя неадекватное поведение какое неадекватное поведение а да выдавай наказание себе уже и не тяни время а тебя это никак не касается ты не имеешь права на то чтобы просто челиков каких то рандомных тебе незнакомых убивать 20 минут выдавай себе и иди гуляй Капец Зачем? Куча. А, разбор своих жалоб, понял. РДМ, ну, выдай да, себе. выдай себе, РДМ. На протяжении 10 минут стоп-кадров не было. И вот опять. Пояснялого этих моментов не требуется, потому что там болванчики, ну, слишком предсказуемые, они даже без каких-либо РП-ситуаций берут и сами добровольно нарушают правила. Здесь же нам попалась рыбешка покрупнее, потому что как только я его тэпнул, у него сразу заела пластинка. Это разбор своей жалобы, это разбор своей жалобы. Да иди ты нахуй, господи, боже мой. Выдай себе просто наказание и не спорь, не трать ни моё, ни свое время. Я в такие моменты ставлю себя в более выгодное положение, просто начиная в ответ память одну и ту же фразу из разряда бань себя за такое-то такое-то нарушение на такой-то такой-то срок. Напротив, я не говорю эти фразы слишком быстро, как Тина Канделаки, например. Я говорю просто достаточное количество раз, чтобы челик понял, осознал и сам себя забанил, и тем самым не нарушал правила админабуза а точнее, пункт, который запрещает не выдавать себе наказания за свои нарушения. Такая разбор, свои жалобы, разбор своих жалоб. Что разбор своей жалоб? РДМ, а РД, выдай себе, у тебя доказанное нарушение. Не было причин меня убивать, выдавай. Почему? Я с вместе. Ты меня, блядь, тогда арестовал, я тебе сказал, потому что я тебе потом ебучку вскрою. Я вот уже 300 и... раз умер и переродился. Так и что, блядь, ну я-то не, не умер, не переродился. Да мне похуй, что с тобой было в этот момент. Так, так мне тоже похуй, блядь. Значит, получается, РДМ. Зови, зови другого администратора. Я не буду предвести... никого звать Я другого. Давай, первый раз предупреждаю. РДМ 10 минут. Что предупреждаю? 10 минут РДМ. Вот, блядь, тебе делать-то нехуй. Мне делать нехуй? Ну да. РДМ ну, 10 блядь, минут выдай, страдаешь. выдай 10 Кхм, минут РДМ, второй раз предупреждаю тебя. Оверлорд, yes, не выдавай себе профессии. Я хуй знает, либо ты скрипач, либо я хуй знает, кто то Потому что я нарушение у тебя нашел. Потому ты, прям свой с модом гоняешь. А он что, единственный, кто свой с модом гоняет? Я теперь буду как скотина ебаная, просто понимаете, спамить им то, что вот у тебя такое-такое такое нарушение, выдавай себе наказание. У меня есть стопроцентная демка с их нарушениями, поэтому мне не о чем с ними спорить, и разговаривать и обсуждать. Если есть какая-то ситуация, в которой я не уверен, я у них спрашиваю, я уточняю у них. Если я вижу то, что тут блядь, реально обычное нарушение, которое никак не оправдывается ничем, ни одним из каких-то там ложных фактов, то я просто начинаю спамить. Пока их это не заебет, либо они себя не забанят, либо не откажутся, и тогда у них нарушение уже администрация на бузу. А что ты делаешь? Не... Понял. <свистит> а, Бам. -X6. А, вы <свистит> <свистит> Сука, как же это легко было, блядь, это просто пиздец. У меня РП еще сойдет. У тебя не будет никакого не теперь РП, у тебя рецидив на неделю. А у тебя... А у <связать> тебя Это... еще один долбоеб один в моей жизни Да, у меня еще один долбоеб Слушай, у него рецидив, он шестой раз РДМ нарушает Он до своего перезахода <связать> вот Давай, этого же, где у меня РТ. До своего перезахода он меня пять раз просто так расстреливал из снайперки Когда я приходил к спавну из ПУ И он находился то на крыше вот общаги вон там то чуть чуть поближе на этом балкончике общаги низенько вот, и он оттуда постоянно меня расстреливал, непонятно за что. И в общаге он тоже внутри нее брал, меня расстреливал, непонятно зачем. У меня на, на это все есть демка, в логах это тоже я просматривал есть. И в логах 2.2 вот осталась это... скилла последних. Да, но у, меня Блоком? Демка, Блоком? Но, но у меня демка пишется около часа, где-то так, я просто играю уже долго на сервеке. Вот, и он все это время меня убивал. Потом он вышел, зашел обратно, и вот шестой РДМ у него Я хочу неделю бана за 5000 РДМ. Я тебе... Показано, смотри, то, что шестой килл, это получается масса РДМ будет, и это будет месяц блокировки. О, тогда вот э, шестой килл, даже лучше, чем рецидив. От пяти убийств уже идет мастер РДМ. но он шест, шесть раз меня убил. А можно договориться? попробовать что-нибудь сказать с управдания, но если у меня у тебя получится. 100 тысяч, наверное. 100 000. 300 000, Гори в аду, сука. За Забаньте его, пожалуйста. Он уже признал и хочет откупиться, гамон. месяц, пожалуйста. Смесь голову. В случае не вижу, смог затягивать. Всего доброго. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Amaral Dream, за то, что помогаешь мне на газу. Дело в том то, что я не могу выше часа баны выдавать. Такие небольшие нарушения, типа РДМ, но поэтому даже двойных там на 20-30-40 минут я могу выдать но длиннее часа бан нет мне приходится обращаться за помощью так скажем да и плюс челик на Moral тоже сам не против слезь нет. Слезь говорю Не флеву Дай хватит программу для изменения голоса Юзера. Да -да -да, программу для дня А нахуй ты тогда программа не Юзера, раз тебе такой голос у Может быть, хоть как-то программа бы добавила <тас> хорошего хр... звука. <тас> что расскажешь? Кому тебе рассказывает? О, это на каком? На твоем? Да, нах. Да. Пизда примат ебаны. Ну смотри, я тебя последний раз <тас> Ага, и что мне будет? А, ну окей, хорошо. Минус тварь еще одна на 10 минут, заебись. Вы понимаете, что встречают тут нарушения на каждом шагу. А что там? Там вроде бы ничего такого, но сеточки какие-то есть. А, випкам хата, понятно. Опять кто-то свой вареник получает за 100 рублей, пиздец. Пошел на свое оружие. К стене встань. Домой. Блять, Блять. Ну пиздец. А, можете, пожалуйста, оружие убрать? Страшно, очень, очень страшно. А нахуй. Нет, он. Нет, 500 это. Рублей, он, блять, больной, зачем она это сделает? Пиздец. А вот сейчас для чего это надо было делать? Типа на первый раз я подумал, что он немного плохо соображает. Я убедился в этом. Охуеть. Здорово. У тебя нон-РП эфир РП. Кстати, хуй. Такие садливы люди. Этот ебанутый опять Франа. нарушил правила. Сейчас подожди. В клок иди, иди, куда-нибудь, иди просто иди. Я тебя убил, потому что ты убил человека без особой на то А Зачем ты за профессию не в таком часе? На улице. Ты мафия, а не полицейский. Хорошо, давай начнем с того, что ты не полицейский, а ты мафия. Тебя проблемы других людей не волнуют. Все равно, но ты на меня с ты вот. сам подбежал кайф ко мне, кайф когда кайф. я с оружием кайф. стоял. И люди ходят, и в любой момент ты можешь начать по всем стрелять. Ну, я же не ебанутый вроде тебя, чтобы стрелять так по всем бегать. Ну, во-первых, я не по всем стреляю. Ну да, да, расскажешь. А чела Тебя это вообще не волнует, по какой причине того чела не убил. Выдавай себе РДМ. Говор... Говори... Стой, РДМ выдавай причине? себе раз. Меня волнует, пока гойду. РДМ, выдавай себе два. Я не выдам, пока ты не ответить на то. РДМ, выдавай три. Выдаешь? Да, ответь на ответ. Хорошо. Ответь на 3, ответ, хорошо. По всем... Если помнешь, и... приходи, о, я о, тут. Выдай ему админобус, и Варн, пожалуйста. Он не хочет выдавать все наказания за РДМ. Он Дима будет снять, я. У него уже имеется один варн, еще два добавляются сверху Заебись Три варна снятия уже, да? А, ну, значит, он под снятие уже идет И Это я просто бегаю, а если углубиться, создавать какие-то РП э, ситуации, моделировать Тут сюда же просто я чисто с огнеметом приходить а, Все, я вижу то, что на него варны пошли, это а морал Понеслось говно по трубам <свят> <свят> Что все равно? Понимаешь, язык Твой, враг твой. Если бы ты не сказал то, что не будешь себя банить, я сказал бы сейчас, подожди, ответь, пожалуйста, мне на вопрос, тогда бы было другое дело. Но любая форма, любое значение слова. Что ты отказываешься себя банить или я вообще не буду а, делать? спасибо. Да, кому же я это говорю? Пошел, я нахуй, правильно? Да, ему нет смысла говорить для чего, тебя не поймет. Блин, я здесь половину сервера сниму. Такими темпами. Не благодари. На этом, я думаю, можно заканчивать ролик, потому что следующие нарушения, которые будут в оставшемся материале, они настолько пресные, настолько неинтересные и обыденные, что просто ужас. Я серьезно, потому что каждый из нарушителей в этом ролике будто действует по одной и той же методичке. Им, видимо, выдают ее, сука, на помойке, иначе где-то еще руководство найти. Из раза в раз вся эта схема выглядит примерно так. Челик берет, провоцирует Госа, Гос за ним гонится, он же нарушает правила ФРРП, и потом его забирают на админ базу. На админ базе начинает говорить что вот у тебя разбор своей жалобы либо ты просто бегаешь и тебя начинают убивать ни с того ни с сего или же третий вариант ты просто стоишь или же играешь на спокойных чах и тебя начинают поливать говном просто за твое существование а когда челик получает достойный ответ то он тут же начинает нарушать правила и повторяется уже первый мной описанный вариант думаю этого монолога для заключения данного ролика хватит а теперь перейдем к более важным новостям совсем недавно на моем канале появился первый действующий страйк он запрещал мне выкладывать ролики, публиковать какие-то записи и делать стримы на протяжении недели. Естественно, это пагубно влияет на активность на канале, на продвижение роликов этого канала, а также на монетизацию. А монетизация взаимосвязана с первыми двумя пунктами. Единственное, о чем я хочу попросить вас, это подписаться на мой телеграм-канал. Он находится по ссылке в описании. Самая-самая первая ссылочка. Вы туда переходите, подписываетесь. И, во-первых, вы знаете, когда будут выходить стримы, когда будет новый ролик и что будет в новом ролике. Потому что я очень часто Делаю какие-то небольшие вырезки из нового материала для будущих видео Или же коротенькие видосы о том, как вообще выглядит со стороны процесс создания роликов Или же превьюшек Я реально ставлю телефон напротив себя И сижу, показываю вам на мониторе, как я это делаю